всем добрый день сегодня у нас опять очередная упаковка на этот раз связано со стеллажом небольшой стеллажик где-то 80 на 177 сантиметров пришел причем странное свойство дешевле придет из москвы нежели покупать здесь где и производит данную мебель вот такая вот ситуация причем достаточно большая разница по сравнению с текущими ценами На его окупено было в москве пришло это все где-то за неделю но неделю дней 10 время было для отправки это время когда отправят данную посылку Ну и совместно где-то около 20 дней все это заняло максимум но ну, а вот пришла вот в таком состоянии стандартная коробка без около 24 килограмм где-то 23,6 пришла она вот так вот достаточно все хорошо упаковано вроде как нигде повреждений нет есть углы и так далее сейчас давайте посмотрим что находится внутри по сути стеллаж состоит из 6 полок первое это на полу в 6 это уже верх этого стеллажа здесь картинка наверное будет представлена и идет в шахматном порядке с одной стороны деревянные стенки а с другой стороны алюминиевые стальные стержни причем по две штуки с каждой стороны но ну и таким образом зигзагообразно проходит вся деревянная часть и есть основные части из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 Скроем, посмотрим, что находится у нас внутри. Да, существуют различные рассветки. В данном случае мне понадобился темненький вариант. Есть светлый вариант и среднего цвета светлый темненько светлый и вот самый крайний черный вариант но я как вижу здесь вот размещены уже заготовки под полки всего их 6 вот есть такие вот одни формированные токи, которые ставятся сюда Ну а с другой стороны идут соответственно деревяшки 5 штук боковинок и есть еще парникора. Ну, у нас стандартная фурнитурка для установки стальных направляющих дальше стандартные винты для того чтобы стягивать соответствующие детали ну, здесь вот чтобы закрыть последующие. и также есть ну, тут похоже пластиковые ножки которые устанавливаются на ну а вот сейчас это все дело соберем и по результатам я вам демонстрирую что из себя представляет данная полка стеллаж, ну или стеллаж, состоящий 6 полочек. Дизагообразно идет полировка, а в тех местах, где нет полировки, ставятся стальные хромированные стержни, для того чтобы у вас все это находилось в прямом состоянии. Так, я вам продемонстрировал стеллажик, каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил в полном объеме, принятие решений только за 2 дней. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок и распаковок, до следующего видео и до свидания.